Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о конокраде Букшан Цапка. Мы уже писали не один раз, а это значит, что он своим благородством и честью врезался в память старых калмыков. Когда я слушал рассказ о нем, всегда задумывался над тем, о при каких обстоятельствах умер такой известный человек калмыцкой степи, но никто об этом не говорил. И многие, кто рассказывал, даже не знают. Совсем недавно я познакомился с человеком, который пролил свет на эту почти забытую историю. То есть... Есть еще люди, помнящие со слов своих предков истории, которые происходили задолго до революции и ссылки, и еще память о тех, благодаря отваге и чести которых выживали в голодное время простые калмыки и благодаря кому, может, ходят по земле наши современники. Как-то Букшан Савка приехал в Калмбазар, где часто собирались люди его специализации. В жаркий юзкий день они сидели в тени такой-то торговой лавки, пили чай и делились новостями со всех концов Калмыки. Вдруг чуткий, почти волчий слух Савка услышал полное самодовольство в откуда-то с другого края базара. Эй, воры, у меня есть белый конь, которого вы не украдете, никто его не украдет. А кричал это изрядно выпивший известный среди астраханских калмыков богач, имя которого из эстетических соображений называть не будем. Услышал эти черливые речи совка и решил ответить на вызов. Он разузнал, что богач держит своего скакуна на цепи, которая пропущена сквозь дырку в цене под подоконником и прикована к кровати самого богача. Если цепь взвяхнет, богач проснется и посмотрит в окно. Самого коня к этой цепи крепили огромным замком, а ноги спутывали железными путами. Своровать его было практически невозможно. Если станешь разжимать замок, взвяхнет цепь, богач проснется и поймает вора. А наказание в то время конокрадом было очень строгое. Погруженный в Думу Савка уехал домой в Хатон на Энтахн. Пока сидел он в своей кибитке, разработал до мельчайших деталей хитроумный план, который незаметно для всех стал воплощать в жизнь. Ведь если кто-то узнает заранее, слух разнесется по степи и хозяева станут бдительнее. Пришла осень, а за ней зима. Затем зима сменилась весной, и земля после растающего снега хорошо подсохла. В то время поселок Яшколь на языке воров назывался Хауг. И там происходили все воровские исходки. В один из весенних дней Савка седлял свою лошадь и поехал туда, где потом его носил воровской скакун. Никто не знает, а кто знал, рассказать уже не может. Но, путая свои следы, он добрался до астраханских калмыцких кочевий. Ночью он зафиксировал цепь, чтобы не звенело, разжал замок высоко, почти коленем лошади, поднял томюр чадуру, надел на ноги коня, заранее припасенные валенки, чтобы стука копыт не было слышно. А следов не осталось. Отскакал от дома богача на приличное расстояние и сломал путы. Надо сказать, что был Букшан Цавкэ уже в годах, но силу имел для своих лет неимоверную. Потом Зяэднгар, неоседланным вскочил на этого коня и, сделав три круга вокруг Атона богача, трижды прокричал «Холбича хэтн! Хошинтанг хуэрсунта Букшан Савка «Не ищите далеко, это я Букшан Савка с двумя пулями в заднице». После этого Савка скрылся во тьме, это был рыцарский поступок, но поехал он не к себе домой, а к родственникам жены в Киченеровские кочевья, и там залег на дно. Коня он оставил пастись в одну из балок неподалеку. Он знал, что по следу придут, ведь он назвал себя, но Савка верил, что богач сам, бросивший вызов, будет благороден. Однако он очень ошибся. Раздетый в одной нательной рубашке и кальсонах он лежал и пил чай, когда прибежали дети и сообщили, что в хатон едут жандармы. Савков вскочил и бросился к коню, чтобы ускакать на нем от преследователей, но не успел. Одного из самых славных конокрадов Калмыцкой степи застали в расплох, схватили в одних кальсонах и доставили в Астрахань. Там баушан Савка осудили и заточили в казематах Астраханского Кремля. Такого коварства от богача калмыка Савка не ожидал. Говорят, он готовил побег оттуда, но выяснить, правда ли это или нет, сейчас уже невозможно. Заключенным относились очень плохо и кормили также. Однажды им принесли соленую воблу, которую Степняк Тавка никогда не ел. С голоду он съел это рыбы, запил ее холодной водой и от расстройства желудка вскоре ушел в другое рождение. Вот так. Закончилась славная жизнь калмыцкого канокрада Букшан Савка, которого калмыки назвали Эрин Сен, лучший из мужей. Ведь он воровал скот не из-за желания обогатиться, а лишь из удалей и желания помочь страждущим и голодающим соплеменникам. Может, не стоило бы восхвалять вора, но это был такой вор, каких сейчас давно нет. Рисковать своей жизнью ради того, чтобы накормить голодных людей – это не воровство, это благородство.